У нас на канале уже 10 тысяч подписчиков! Ура! И в честь этого я сделаю конкурс, где будет три победителя. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал, и не забывайте нажимать на колокольчик. Панки, Сахарок, ну а как вы думаете, оставить... Не очень Эх, ну что, косточка, ну ладно Буду я тебя тогда прятать, не волнуйся, я тебе в обиду Не дам Идем домой Эй, ты чего стоишь, пошли говорю Мяу. Ну ничего, мы косточку и петинку в обиде не оставим Да, мы слушать будем. Мне, например, нравится, как пенсинка играет. Ой, что-то ничего ляпнул. Что? Слушайте, да вы мне все какие-то странные сегодня. Ой, ну ладно, раз вы со мной не хотите, сейчас к Дону позвоню и приду. Фу, чуть не попались, ну ты панки даешь. Люблю, как пенсинка играет. Тоже мне. Ой, мамочки. Смотри, какая она хорошенькая, миленькая, добенькая, какие у нее глазки, мимимишные прям. А Оставь, пожалуйста, ты же у нас самая писамая. Эх, Панки, Панки, умеешь ты упрашивать, а? Ну что ж, ребятки, недавно эта кошечка у нас в доме? А мне, э, э, сегодня с утра. Ого, так долго? А зачем же вы ее прятали? Почему мне сразу не За ней нужно гулять, за ней нужно убирать, кормить ее нужно. Привет, друзья! Смотрите, у нас сегодня вот такие две милые девочки. Давайте посмотрим, кто же спрятался внутри этих шариков. Ну что, поехали! Эйники-беники, ели вареньки! Бумс! Давайте вот этот откроем первым! Итак! И смотрим! Что за подсказка? Спряталась здесь под первым слоем? Это камень плюс вот такая вот дверца. кто то мне уже такое попадалось. По-моему, тогда, когда мне попался Панки. Но там был, по-моему, золотой шарик. Посмотрим, кто меня здесь ждет. Хм, интрига продолжается. Для меня тоже, кстати. Здесь у нас наклеечка. И наш третий слой. И мы почти у разгадки. Открываем наш шарик. Здесь наши пакетики, пакетики, пакетики и еще раз пакетики. та -дам! О, какое милото! Смотрите, это микрофон! Как мне его не хватало, честное слово! Здесь у нас цепочка. Ух-тышка, какая сумка! Вот это да! А, какой смайлик прикольный! Здесь как будто рваная сумка, смотрите! ха прикол! Классная такая! Извините, не сумочка, это рюкзак! Панки, смотри! У девочки тоже рюкзак! И тарам! Вау! Вот это да! Слушайте, ребята, мне кажется, у меня опять Совпала семья! Честно, мне кажется, мне совпала семья! Сейчас посмотрим! Нет, давайте сначала откроем вторую девочку, а потом посмотрим! Итак, теперь аккуратненько открываем и смотрим нашу подсказку! Она у нас выпала! Ой, смотрите, кошечка! Наверное, это из э, пижамного клуба! Нет, не из не пижамного... Боже, как он называется? Итак. И здесь у нас шарик желтого цвета. И наклеечка. Вот наклейка. И, и тарам! А теперь сам шарик. У! Опять подстава. Ну почему-то не вывалилось. Ну, открывается. Это у нас, конечно же, цепочка к шарику. Открываем. Ух тышка. Это что? Вау, здесь написано жуткие истории. Но если это куколка из пижамной вечеринки, это что получается? Ужасные истории на ночь? Это чтобы что? Ужастики снели, что ли? Итак. Ух ты. Вот это, да, какая сумочка. Кажется, я догадываюсь, что за куколка меня ждет. Ага, смотрите! Какой ротик, носик в форме сердечка. Ой, а здесь такая масочка. Масочка для сна. Розовенького цвета. Очень красивая сумочка. У нас пополнение для детского сада. Посмотрим. Вау, какая красотка! А, смотрите, какая она хорошенькая! А какая прическа, а какие волосы синего цвета! Вот такая семья у меня собралась сегодня, смотрите, семья Гранж! Большая сестренка и маленькая с микрофоном, вот это да! У нас скоро будет своя рок-группа! О, Ли Гранж, я смотрю у тебя мой микрофон! Ага, ну ты же знаешь, что я позже Смотрим, как эти красоточки меняют цвет! Одна... Ой, как красиво! У нее волосы поменяли цвет, у нее появилось сердечко на щечке, и трусики стали серенькие! А на трусиках, смотрите, здесь скелетик! Какой прикольный! Ладно, ты пока поплавай! А мы еще посмотрим, как эта девочка меняет цвет. И тарам! Вот это класс! Вы только посмотрите, волосы стали полностью сиреневого цвета! У нее появилась копточка и трусики с белого цвета стали голубенькие! А ну посмотрим еще сзади. Ага, здесь появился смайлик! Вот это да! Куколки очень классно меняют цвет. Ну что, друзья? Теперь самое интересное! У нас на канале уже 200 тысяч подписчиков! Ура! Ну ты сахалаки даешь! Слушай, может ты к нам в вокалистке пойдешь, а? Хм, да нет, спасибо! Я лучше буду сниматься мультиках. Если вы следите за моим каналом, то вы уже наверняка видели, что нас уже 200 тысяч подписчиков! Вы представляете? Спасибо вам огромное за поддержку! Вы мне самые лучшие! Я вас люблю и просто обожаю! Ура! И в честь этого я сделаю конкурс! Где будет три победителя? Не один, а три! Первый победитель получит вот такую куколку, плюс шар и все ее аксессуары. Второй победитель получит вот такую куколку, маленькую сестричку. Смотрите, здесь тоже ее сумочка, обувь, ну и полностью шар и все ее аксессуары. Это будет второй победитель. И третий победитель получит вот такие три сюрпризика нам-намс. Они такие милые, мне очень нравятся. Они очень пахнут, такие классные, вообще обалдеть. А теперь условия конкурса. Нужно быть подписанным на мой канал Toys and Dolls Поставить лайк этому видео И написать приятный комментарий И еще обязательно подписаться на мою страничку в Instagram. Ссылочку я оставлю внизу под этим видео Вот и все условия Ничего сложного, я думаю Ну что ж, я желаю всем Удачи! Обязательно пишите комментарии, потому что победителей мы будем выбирать программкой, которая выберет случайный комментарий. А итоги конкурса будут опубликованы в этом воскресенье, 29 апреля. Чао-какао!